Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. И я кое-что придумал. Я придумал сделать так, чтобы можно было сохранить так или иначе хотя бы два торговых пути. То есть торговый путь, например, к Санатсуми я бы хотел сохранить. Для этого мне потребуется отказаться полностью от одного из этих торговых путей. Например, вот от того, который находится у меня вот здесь. Я теряю, конечно, лодочку. Я и не хотел ее сохранять особо. И давайте, наверное, почти всю флотилию я посылаю на юг. Вот эту флотилию торговых судов вся на юг идет. Причем, возможно, даже мне придется ее задействовать против вот этого флота. Ходзю. Просто, понимаете, в чем проблема? Если я сейчас не, как сказать, не соображу... Как бы мне отразить атаки этих торговых судов, то скорее всего мне придется убирать войска в моих армиях. Причем очень тотально убирать войска, прям просто распускать там куча-куча солдат, чтобы я не оказался в кабале денежной. Так как может так оно и получится, если я ничего не сделаю. Конечно, еще нежелательно, чтобы сейчас Сагар мне объявлял войну, потому что, судя по всему, у него сейчас это появится. Но я надеюсь, не будет. Не будет у него войны, и надеюсь, он так и останется верным мне союзником. Так как иначе я вообще торговать ни с кем не смогу, и выходит, что полная жопа начнется. Проблема в том, что э, я, не могу... <coughs> я не могу чинить крепость, во-первых. Во-вторых, я не могу нанимать гарнизоны для городов новых, захваченных мною. А это очень плохо. Это просто ужасающе плохо. Так что надо либо сейчас будет расправиться с вражескими флотилиями, либо распускать армии в из двух. Да, так, тут, тут, кстати, можно разве... распустить, наверное, два отряда, я думаю. Давайте-ка вот этих солдат распущу распускаю сейчас в некоторых провинциях армии вот именно что в некоторых не во всех будем распускать пока ситуация совсем усугубится да начнем распускать во всех провинциях кроме тех которые у меня наступают просто надеюсь на то что следующий ход у меня получится нормально прообороняться правила это маловероятно очень маловероятно Скорее всего, они сейчас атакуют, у меня снова закроют мои торговые пути. Так, ну ладно, я думаю, тогда -да, нет. Что-то как-то я думаю, что это, видимо, плохая идея. Так, тогда как мы сделаем? Откажусь от самураев. В Бунго я тоже, наверное, разведу пока солдат. Давайте-ка распускаем. Uh, в Цукусе я оставлю а эту армию, она мне нужна. Так или иначе, она мне нужна. Вот тут у меня, кстати, флотилия неплохая, слушайте. Идите-ка в атаку. Разбивайте их. Так. Uh, Давайте-ка я распускаю, наверное, вот этот корабль. Так, и давай-ка начинает грабить. Mm, причем плыви дальше, наверное, вот здесь будешь грабить у меня, заниматься ограблением. Ну так я более-менее вернул себе хоть какую-то прибыль. Но я надеюсь на это хоть какая-то останется прибыль, если даже меня будут грабить мои торговые пути. Я тут не могу же посмотреть. Шесть двести тысяч, ну да ну бред, это не может быть такого дохода здесь. Блин, а если такой реально доход? жесть. Не, ну если тут реально такой доход, то вообще выходит, что эти торговые пути мне приносят огромные деньги. Мне казалось, нет. Кстати, нет. Ну, нет, не получается. М -м -м -м -м. А если, слушайте, я один вообще торговый путь буду контролить? Не удастся его нормально под контролем держать? Чё-то у меня подозрение, что нифига. Ну-ка, а вот если здесь лодки уйдут? Не, прибыль не падает прям до минуса. че он врет, Как будто у меня доход там 3450 с этой. С этого одного торгового пути. что то он врет. Нет там такого дохода огромного. Давайте-ка пока здесь поставим наши флотилии. Эту флотилию мы сюда подгоним. Я собираюсь на следующий ход сделать так, чтобы вот эти все три флотилии, от... а, а, а, как сказать, уничтожили Ходзи. Разбить Ходзи надо. Для этого надо очень много сил потратить, конечно. Так, в танго что у нас? Все нормально. А, нужны ли мне эти сигары? Наверное, нахер они не нужны. Я бы их даже убрал. Нафиг. Три отряда можно распустить. Распускаем три отряда. Так, здесь одни сигары сидят. Но их тоже можно убрать, потому что... <coughs> Сюгунат не распространяет свои силы на соседней провинции. Они только сидят именно в этом Киото. И больше не расширяются. Так что по минимуму везде оставляю армии. Прям максимальная экономия у нас начинается. Этих солдат, я думаю, пошлю давайте-ка в атаку. Хотя нет, нет, нет. Не надо их послать в атаку, пускай они идут в Кага. В Кага мне вот надо сейчас солдат иметь. Плюс у меня вот здесь, я смотрю, недовольство огромное. Блин, везде очень большое недовольство появилось. Надо, чтобы через ход у меня хотя бы копеечка, но пришла денег в казну. Да вы починить, во-первых, и... Города сами и чтобы можно было Какие-то отряды нанять Возможно Вот монах кстати у нас пускай идет в аварии Погляди-ка что там у нас у нас Происходит я в прошлый раз помню вот здесь Глядел да потому что я уже загрузился А там сохранение было До этого так что я мог агентами Даже немножко еще больше пропалить чем до этого Делал так ну и давайте Пропускаем ход Ага вот Нападает на Оми и причем двумя стаками, даже не двумя. Йо, оперный театр. <coughs> да. Это жестко. Это очень жестко. Ну, из хороших новостей только то, что у меня здесь есть мои самураи с э, катанами, да? Немножко даже прокачанные. Из плохих новостей то, что у противника тут 300 ка войск. И у него получается общая численность 7 тысяч, чуть больше 7 тысяч солдат. Да, это начинается жопа. Друзья, это начинается уже с Не, ну в принципе вот так, если подумать, то эту кампанию можно было немного затянуть, но я вот что-то решил по-быстрому ее начать. Точнее, как бы, компанию, битву а, решающую. Да, вот я еще жаль, что сюда не подвел побольше солдат. Знал бы, что этот, блин, странный ОДА подведет сюда своих солдат. Повелитель, ваши ворота разбиты. Нам не удалось их починить. Да ладно. わしは戦の前に二つのことをするクソと刀の手入れじゃ幾多の経験をしてきた上で言うのじゃお主らもわしを見習え 立て!死に物狂いでお家と領地を守るのや わしとて敗走するぐらいなら名誉の討ち死にを望む織田の敵将は 平凡な軍勢と大将たちに絶大な信頼を寄せておるようだが今日はその信頼がいかに誤っているかを思い知らせてやろうここは実にすごいよ大矢島ひろしといえどこれにかなう城はないじゃろう我が軍の力が加わらばその凄さが増すというものじゃ今日の戦お主らに不名誉は一切ないお主らは Какие-то бомжи показали. Хм. Да. Не знаю, не знаю. Победить по сути никак нельзя. У них очень много лучников, очень много пехоты. Так, посмотрим, что у них за состав. Где войск? Тут одни копейщики. Тут у них самураи с луками. Вот тут у них очень много лучников Самураи с Яри Так, понятно, короче, тут один отряд лучников всего а... Блин, как бы поступить Дождаться пока вот эти лучники бы взбрались вверх И потом, короче, их атаковать Я думаю, может быть так сделать Хотя тут самурая с яри, самураис яри, яри, с яри, самураис яри, с яри, Самурай яри, яри. Еще вот подкреп идут. Ну нет, конечно. Проигрышная тактика будет весьма. Эх, очень жаль. А О чем мы дальше-то будем делать, надо пока подумать. Там у меня один стак войск сидит, при этом без командующего Командующие все мои быстро очень скопытились Сейчас мне надо новых военачальников искать Тот чувак, который сидел, наверное, в основной провинции, да, в нашей, в Сацуме, Я его, наверное, сейчас уберу оттуда Плюс тот чувак, который там сидел тоже около Сагара, я его тоже уберу Не знаю, понадеяться на верность Сагары Ой, мне кажется, это очень большая ошибка будет моей Или оставить там войска и ослабить при этом свой центр тоже как-то не очень знаете, Блин, капец. Вот... Какое же дерьмо. Вот откуда я знал, что вода нападет на этот город? Вообще я не знал. Я не, даже не догадывался, что он это может сделать. И причем еще оказывается у него там 300 к армии. Ну да, может быть эту компанию, кстати, и не пройду. Почему-то у меня такое... Теперь мнение появилось. Что Симадзу, скорее всего, скопытится у меня в скором времени компания это, потому что сейчас нас без денег просто оставит. Ну вот я говорю, пару ошибок совершил крупных и все. Вот уже Компания уже никакая. Уже скорее всего я ее не пройду. Да. Но это очень важная крепость сейчас, которую я теряю. Это вот реально очень важно. Теряю эту крепость, это просто теряю по сути шанс на победу. Да, включаем, конечно, углеванные стрелы. Так, они там уже подходят к нам с той стороны. Ну же, поднимайтесь, ублюдки. Давай-давай-давай, поедем, настреливай. Да я не знаю, куда деваться, блин, крепость очень маленькая. Суки. Давайте, все сюда, короче. Давайте, все на стены. Так, все на стены, лезьте. Ну, точнее, идите на стены, так Ой, куда вы пошли? Куда вы пошли? Вы что, дебилы, что ли? Что происходит? Какого хрена? Ёпт вашу мать. Минус, короче, я сигару с Яри со сигару дебилы вообще плюс кстати Катана Кати туда Катана просто убежали блин деритесь херли вы делаете сука что за затупы начались ёп вашу бабушку блять что за херня убегайте давайте обратно ничего все выбежали на улицу то ёп вашу уж дивизию просто конченые и эти чё стоят? Чё стоите, ёпт вашу мать? Куда вы, блядь, пошли, сука? Пиздец просто. Все ясно. ГГ, короче, пишем, выходим. А -а -а -а, блин, чё вы делаете, суки? Тупые, блядь. Я реально не могу не материться, это ж просто дерьмо какое-то собачье. Сраный тут уваг, куда побежали, куда? Сука, дауны конченые. Ёбер, на ну, театр. Ну, короче, я переигрывать это дерьмо не буду, конечно. Полное дерьмо какое-то сделали. Вообще великолепно, ребята. Великолепно. Какого хрена на улицу какая-то часть армии выбежала, я не понимаю вообще. Ни, ни, ни одну вещь я не понял с того, что произошло сейчас. Разве что только в моей армии дауны оказываются воюют. Просто страдают каким-то... Чем-то непонятным, короче, страдают они. Хернёй, возможно. капец а-а-а, сколько много умирает, просто от лучников, сука. Пиздец просто. <с announce> ну куда вы пошли? Вот же враги стоят, блин. Деритесь с ними. Зачем вы убегаете за крепость? Тупые дебилы конченые, сука. Даунов. Армия. суки, просто суки. Ну, командующий, давай, такую не стой рядом, просто не смотри на это говно, блин. Помогай, твою мать, сука, дебил. Опорожняться он любит, блин, по утрам, сука. Воюй, давай, блин. Давайте, помогайте им, помогайте, помогайте. Открывайтесь, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Потрясены, блядь. Я сам потрясен просто ужасно вообще. Тем, что происходит. Это вот этой жопой, которая тут началась. Да. Как они непоколебимы? Только что же хотели отступить, суки, ублюдки, конченые. Как? Как? А -а -а. Ну все, это ггшич. Заехало, короче. Да, я думаю, что после этого, конечно, выиграть будет очень сложно. Ну да, не всегда же я должен выиграть. Я, наверное, проходил сколько кампаний уже подряд. Подряд, наверное, в компании десяток я прошел На эксперте, а вот теперь я Проиграл впервые Ну да, не всегда ж выигрывать Ну тут моя ошибка очень большая То, что я понадеялся, по сути, на То, что разведка мне дала всего один отряд Хотя я до этого Сам прекрасно видел, дам давно еще Что я воевал от Дос Ходзи, Там у него было много отрядов Ну, короче, ладно Сам виноват Давайте, деритесь, воины, за Симадзу. Бейтесь даже не за меня, да, а за Симадзу. За наш дом. Да, я считаю, я все правильно делал в течение всей кампании. Вот, вплоть до войны с Одой. Вот, вплоть до войны с Одой. Я, потому что здесь вот реально сделал какую-то полную хиротень. Нарубали, конечно, много голов, но это не исключает того факта, что мы проиграли. И сейчас Ода восстановится и пойдет дальше. Да. Ну, у меня реально руки опустились. Я уже вообще играть не хочу. Еще Ода приплыл со своей армии, сука, конченная, ублюдочная. Давай, плыви дальше. Ну да, и сейчас порт закроют. Сразу 1400. И сейчас еще атакуют мои флоты. Ну, сражаемся до последнего. Да, всех разбили. Всех разбили. Ну, быстрее, быстрее, что так медленно, блин. В темпе, в темпе. Не, ну знаете, я мог бы дальше, конечно, играть. Но я уже понимаю, что тут на самом деле выиграть не получится. я вот просто думаю, если смысл продолжать кампанию. Ну, давайте сразимся. Я, конечно, выиграю тут, понятное дело, без проблем. Потому что у этого так это одни бомжи полные. Ну просто вот дальше, я думаю, смысла нет играть. Вот все, начиная с того момента, как только мы проиграли там битву, все, уже смысла нету. Что-то мне казалось, что они не успеют дойти, да? Да и к тому же, блин, еще я думаю, у него там нет столько армии, он, оказывается, помимо того, что успеет, так у него там армия огроменная. Ой, не, я не хочу слушать твои речи. Знатные. Давайте просто примем этот бой, да и убьем их всех нахер. Перерубим на куски. Да, сейчас эту битву сыграю. Давайте так сделаем, я сыграю эту битву, посмотрю, если может что-нибудь еще придумаю, а если нет, тогда я просто сделаю сохранение, выложу его в описании этого видео, если у кого-то там будет интерес, могут попробовать допройти да, кампанию, ну это вот так пока. А я проходить может и буду когда-нибудь до конца, но пока что-то как-то вообще желания нету никакого. Сохранение я вот именно что сделаю, но ну, вот буду ли я проходить вопрос еще в открыт. Не, ну тут по факту, конечно, еще можно воевать, но очень сложно. Потому что я вот ожидал быструю войну с Одой. Да, вот я думал, что он нападет а у нас так моих войск, которые находился в другом месте. Напал бы на него, все было бы отлично. Я бы его там разбил бы нахер отлично. Я там, конечно, потерял бы до хера солдат. Хер с ними. Я бы выиграл первую победу. Все было бы нормально. Но он напал на этот город, сука. Как он его достал вообще? Как он дотянулся своей... Своей... Ублюдышеской рукой до этого города? Я не представляю, честно говоря, вообще как так. Ну, я просчитался. Но если бы я выиграл, там бы все было отлично. Я бы уже вынес бы оду, наверное, ходов так через десяток. Он бы уже не существовал бы. И остальные противники уже бы начали один за другим падать передо мной на колени. Я бы всех их мочил бы. Ну, вот... Как так вышло, что Ода, сука, нашклипал так много солдат и так быстро успел дойти до этого города, я не знаю. Вот реально. Где-то, где-то мой расчет не удался. А, ну, очень плохо, очень плохо. Это очень, очень, очень плохо. Потому что военачальников у меня здесь нету сейчас новых. Один военачальник, по сути, у меня остался, да, по-моему? А, или еще один у меня шел, но, блин, он пока дойдет. Ну, может быть, что-то и есть, какой-то там шанс выиграть, ну, вообще как-то неохота. Так, давайте посмотрим, что хоть за армия, то у него тут одни лучники, блин, хер с ними, с этими лучниками. Здесь один, один отряд лучников, но я уже не успеваю, блин. Так что давай-ка иди сюда, на эти стены становитесь быстрее. Давайте, начинайте вести огонь. Ну, военачальник со всеми своими солдатами назад немножко отходить. Хотя, там один отряд лучников, блин, что там? Что там, кого боятся? Боже упаси, боятся этих бомжей, один отряд лучников. Да уж, мы от тысячи лучников не убежим, Ну так от одного отряда, блин, возьмем, отступим что ли? Не смешите мои подковы, как бы сказал тот-то. Расстреливайте, короче, этих бомжей конченных, которые внизу стоят. Под стенами. Так, замковые самураи, подходите. Гарнизонная сигара, тоже подходите. Давайте, все идите вперед. Ну, кому, конечно, приказал я. А вы вот стойте здесь. Так, там лучников дофигища, вообще не реагируйте на них. Забейте на их существование, вообще их нет Так Обстреливают уже их башню Нет, она вообще не стреляет Так, давайте сюда еще самурая подкинем Уж маловато весьма Так. Там, блин, достают они даже, нифига вы. Дальнострелы. Так, вы отходите, я сказал. Убегайте отсюда. Все, закончились огненные стрелы у нас. Ну ладно. Не, ну реально очень обидно. Вот это поражение было, конечно, самое, наверное, обидное. Потому что я его. Я его не видел своим, так сказать, в компании. Вот это, вот это сражение. Все было отлично до, до этого момента. Так куда вы пошли, суки, блин? Стоять. Наш командующий в опасности, мой господин, серьезно. Какой он опасность. Блин, эти ублюдки еще и пытаются обойти меня. Легкая кавалерия Такэда. Ну, хер с ней, с этой кавалерий. Кавалерия здесь не решает до 100%. Так, помогайте своим союзникам. Давайте, подходите. Сука, блин, как он настреливает своими лучниками, ублюдок конечно. Как я ненавижу лучников, вот реально, это полная жопа с этими лучниками. Иди, короче, отодри их в одно место, блин. Так, отлично, эти уже отступают Эти почти отступают, все отступают Бегут Бегите, трусы Так, здесь что-то какая-то херня Иди помогай Ну же, команду еще Нападай на него, блин Сигару с луками какими-то тут, блин Бомжи сраны, убей их Ой, там военачальник побежал. Так это Синген, небось, да? Иди сюда, сукин сын. Всегда узнал, что ты. Ну, в общем, хотел я немного оскорбить, но, пожалуй, не буду, ладно, ладно. Он возвращается, типа, ну окей, окей, типа. Ты раз уж убегаешь, то я тоже убегу. Ну не, я какой убегаю? Иди сюда, блин. Слышь, ты, красный, иди сюда. Я тут твоих лучников от имею сейчас. Так, тут, правда, моих лучников тоже от имеет потихоньку. А. Да, а. уже все, он сейчас подбежит все равно. Уже все равно вся его армия отступила, блин. Нет, ты еще убежишь, серьезно? Зачем ты убегаешь, чувак? Тебе сейчас все равно придется прибегать сюда. Замковые самураи выбежали даже. Сказали, типа, эй, вообще, блин. Изи. Катка. Пошли, ребята. Убьем их всех. Блин, лучники, сука, как они стреляют жестко, Уходите. Да блин, он заколебал вести огонь. Хватит стрелять по мне. Воу-воу-воу-воу, осторожней. Полегче. Полегче. Ребята, охладите. Сами знаете, что. Так, а эти что? Ну, вы что, хотите подниматься или нет? Я что-то не пойму. Вы будете воевать сегодня? Тренировку-то приведем? По расписанию или как? Так, стройтесь. А, это я вообще не знаю, что такое. Что это за построение такое интересное? Ну, лучники, поднимайтесь тоже наверх. Сука, блин. Сраные луки, как я ненавижу этих лучников, просто я их хейчу. Хейчу. Рубитесь, давайте я понаблюдаю хоть. Не хотят ней ни в какую подниматься, похоже. Так, тут правда какие-то бичуганы идут на нас. Ну же, Поднимайтесь, хватит стрелять там по моим солдатам. Ну же, видите огонь. Блин, ну точку еще хватает. Да вы соголебались свалить от моего командующего. А вы давайте убейте их, во... военачальников. А, вот так это Синген, убейте его. Мой командующий поможет вам это сделать. А, лучники стали заходить внутрь, кстати, как они заходят. А, там, блин, точно, я ж не починил нифига. Сейчас вспомнил. Там все раздолбано, к фигам. Так, в атаку. Давайте, убейте их всех. Так, вы сюда. Помогайте. Все в атаку. Так, нет, нет, нет. Зачем нападать там, где все стоят? Обойдите тыл Воспользуйтесь тактическим гением. Атакуйте. Ну нифига себе, смотрите-ка. А так Эда Синген дерется даже, похоже, получше нашего командующего. Но, в принципе, это ненадолго, потому что его сейчас все равно раз... раздерут мои сигару. Самая, наверное, позорная смерть, пускай его убьют сигару. Ну и армия его уже тоже готова бунтовать. Вот и изи, каточка Иди свою... Ой, блин Наоборот, он на лошади уже был Я хотел сказать, бери свою лошадь И погнали Он так на лошади, оказывается Легкая кавалерия, так и один человек остался да, Это было изи, конечно Давай, бегом Еще, может, немножко Разбежаться Да, не знаю я, короче, что дальше будем делать Что-то вообще желания никакого нету больше проходить Когда ты понимаешь, что вот не вышло то, что тебе, по сути, должно было дать ключевую победу, ты уже все Ну, по сути, решающее сражение проиграл, можно сказать Отчайтесь. Ладно, все хватит, а тут и сильно, сильно жирно для тебя станет. Слипнется у тебя, кое что. Ага, никто не погиб, так это Синген падает на колени и отсасывает. Да, да, да. Вы там все блокируете мои торговые пути. Я это понял уже прекрасно. Отлично. Сагар объявляет войну. И он нападает куда? На Цукуси. А я только недавно совсем взял войска свои, раз, распустил, да? О, короче, я думаю, на этом закончим прохождение. На время, возможно, возможно, навсегда. А, скажу такое то, что мне компания просто надоела. Вот реально я уже устал от Сёгуна. А, плюс. В принципе, я бы победил, если бы вот не этот момент с водой. Вот там. Вот, ну реально, там вот оставалось, по сути, только разбить воду, и все, я бы дальше уже пошел бы, поехал. Спокойно всех бы рубил бы. Ну вот, Ода, Ода, Ода, Набунага, короче, да. Я думаю, что на этом давайте закончим пока что прохождение. Э, возможно, я потом продолжу, но маловероятно, на самом деле. Просто я уже на самом деле так устал от Сёгуна, что мне он так осточертел, так надоел, что я уже все просто в валке. Хм, будем считать, что это просто незавершенное прохождение. Но я перепроходить не буду. Все, я сразу перекрестюсь, перекрестюсь, потому что ну, это просто жесть. Это просто жопа полная. И вроде как все быстро, все неплохо, но потом вот это вот начинается война с Энгоку Дзюдай, которая превращается в просто избивание меня. Мне неохота вот это все снова проходить. В будущем, получается, у нас прохождение будет Mountain Blade огнем мечом. Так что готовьтесь, ребята, в следующее прохождение у нас огнём мечом позакончить все. За какую там державу, за какую сторону играть, я еще пока не знаю. Там, скорее всего, голосование уже было изменено. Там голосование, уже результат определен. Либо там за Запорожье было, либо за Речь Посполитую. Наверное, скорее всего, за Речь Посполитую вышло. Ну, а вот эта битва, я думаю, давайте-ка я даже сохранение скину в описании. И вправду оставлю его. Эту битву, кстати, выиграть можно 100%, я думаю, кто будет играть это сражение, да, в, так сказать, в записи, он по-любому пройдет, потому что, ну, я не знаю, как тут проиграть вообще возможно, тут одни осигару, тут у меня тоже, конечно, осигару, но я в замке, так что можно выиграть вообще, изи, может быть, потом даже, кстати, будет какая-то запись по этому поводу, либо стрим даже приведу, как окончание этого прохождения. Ладно, что ж, с вами был Веном. Ставьте лайки подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. По крайней мере, первая часть, когда я всех выносил. Ну, а well, в общем-то, да. Мы на этом заканчиваем. Всем пока. Удачи.